Аня, у меня такое ощущение, что все еще трезвые. Трезвые, и... да. И, кажется... Это надо исправлять. Во-первых, сегодня пятница, дамы и господа. Шикарный день, чтобы выпить. А еще более шикарный он становится от того, что у нас сегодня такой классный двойной праздник. Давайте поднимем бокалы. За наших юбиляров! И за каким столиком громче прозвучит «Ура!» те и молодцы. За юбиляров «Ура!» К слову о наполнении бокалов. Слушайте, а вот мы с Аней хотим объявить вообще открытый микрофон. Может быть, кто то хочет поздравить уже наших прекрасных юбиляров, желающие есть, кто, может быть, выпил чуть больше на один бокал, я не знаю, кто набрался уже храбрости.